Некоторое время тому назад мы пробурили скважину на участке. И вот теперь она находится уже в доме. Коммуникации уже готовы, и настало время монтажа системы очистки воды. Анализы показали результат содержания железа 12,5 мг на литр и большую жесткость 11,4 единицы. В открытой емкости хорошо видно цвет воды, Система состоит из открытой емкости 750 литров, колонны обезжелезивателя и колонны умягчителя, а также угольного фильтра на выходе и на входе. Коммуникативно систему можно поделить на три части – система водопровода, система канализации и электрическая часть. Канализация нужна. Для аварийного дренажа емкости и для промывки загрузок в колоннах промывочные магистрали из клапанов подключены через сифон с разрывом струи электрическая часть состоит из колодки куда подключен компрессор аэрации через таймер насосная станция и блоки питания клапанов управления, также распределительной коробки и электрического крана для наполнения емкости. Солевой бак с раствором служит для регенерации загрузки умягчителя. Отлично видно цвет воды в открытой емкости, по тону он совпадает со цветом плитки. Полнением емкости заведует электрокран, который управляется обычным поплавком. Организация подачи воды выполнена разбрызгиванием. Так вода быстрее обогащается кислородом и железо выпадает в осадок. Также в емкости находится трубка аэрации для принудительной подачи воздуха. Давайте проверим работу системы аварийного дренажа емкости. Вот емкость наполнена под горловину, а насос продолжает наполнение. Но дренаж из 32 трубы справляется со своей работой. Слив воды идет прямо в канализацию. Из емкости через обратный клапан воду в колонны подает насосная станция с чугунным блоком. Для такой воды это самое лучшее решение. Уровень загрузки в колоннах примерно две трети. Угольный фильтр на выходе поставим позднее, когда вода окончательно осветлеет и не будет содержать осадка. Отличная штука кран регулировки жесткости воды имеющий также положение обхода системы умягчения и полностью перекрывающий магистраль. Смотрим результат на выходе. Вода абсолютно прозрачная, достаточно мягкая и не имеющая ничего общего с исходной водой. Ресурс загрузки в бытовых масштабах просто огромный. Огромное спасибо Павлу Куркину за проект и постоянную техническую поддержку.